Всем привет, я Валерий Летенков Нахожусь сейчас в городе Подольске. Здесь с электронных торгов Мы купили двухкомнатную квартиру По цене однокомнатной На данный момент введем переоформление документов На нового собственника В квартире остались пока прописанные И проживают Кому интересно продолжение истории Смотрите в соцсетях Подписывайтесь, обязательно выложу Расскажу, как все будет готово когда пройдет продажа, сколько займет по времени и так далее. Смотрите внизу ссылки, подписывайтесь, комментируйте, на все комментарии отвечу. Всем хорошего дня!